Мне, мне, Соник, соник, мне, мне, мне, мне, мне, мне, мне, ну, вообще, Luego, вообще много чего, много чего, чего Settings, сделать, сделать. Окей, окей. Уго, уго. Валфер, валфер. Не знаю, что сделал, что сделал. Возможно, замороз. Заморозил, заморозил зомби. Ну да, да, ну да, да, морозил, морозил. Перцем, перцем. Вот этот первый, я выше должен, Если я живу, я живу. Я живу. Я живу. Нет, я... лопату, лопату, только не, не не знаю, знаю. Не нет, ничего, ничего нет еще. Папаа. Так, так. Может, может, может, видео. может, может, может, может, может, может, может, может, может, Так, еще один задел. Еще одна. Угу, угу. Еще одна. Еще одна. Еще одна. Еще одна. Еще одна. все минус зомби минус зомби пирусска пирусска кто, кто нас, чё? у нас ч ⁇ у нас ч ⁇ ага ага ага ага ага ага ага как ага ага ага ага ага ага ага ага ага ага Ладно, ладно, вытягаешь, дальше проходить. Не опять, опять. Как? Как? Как? Как? Как? Как? Кабачок, Так часто уезжаю. Сейчас Зачем? уезжаю. Сейчас я Блин, А, а, а, Не, а, я не а, а, а, а, а, а, а, Понять, я Еще две наши э, э, э, Ну, так сложно. Ты там, ты ну, а, ну, а, ну, а, ну, а, ну, а, что а, ну, Кошак, кошак, кошак, Вс, и Пока Это очень Пока легко, кожа. Ну, зомби ну, что-то, что Не видать, не видать. А, ааа, тут, а, тут будет, будет будет солнце. солнце. Че за плюс, че за плюс, не, стал не ошибался. Интересно, как то как то Узнайте, узнайте, здесь плюс 100, за плюс 100. 100. Что что такое? И давайте проходим дальше, давайте дальше, дальше. А, типа, они не помят, что Да, да, да. Там, там, там, там бинтагорили. Бинтагорили. что-то бы быстро, Блин, дайте быстро, мне! быстро, быстро, быстро, быстро, быстро, не приходится, быстро, быстро, быстро, быстро, быстро, Ох. Бэтья, бэтья, бэтья. Вс ⁇ мыши. Кабачок, кабачок. Кабачок, кабачок. Так, так. Ну, сын, ну, сын. Так, так. Еще вовремя. Ифиго. Ифиго. Афиго. Поздно, поздно, поздно, поздно. Так еще, <связано> так еще. Два кабачка два ковачка, восемь, восемь, восемь, будет. восемь, восемь, восемь, восемь, восемь, восемь, восемь, будет. типа иди посмотри сейчас сейчас а я ой ну, а ну, типа сейчас был, не, типа сейчас мой и хоп сразу все сразу хорошо давай, давайте минус минус Если будут, они будут... Они будут должен назапиться. Без... не Без... Без... Без... Без... Без... защищаю За всех их ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой Найсуша, найсуша, найсуша, найсуша, найсуша, найсуша, найсуша, Очень тело, очень тело, очень вот это вот То я. Бред, нет, нет. Нет, нет. Нет, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя. Ух! Ух! ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, Нет, нет, нет, нет. Это опасность, это что опасность, что ты не догонишь, не не, случилось, не, не случилось, да. Чист, да. Я уже не знаю, понять. понять. Правда, правда. Нет, нет, поешь, поешь, поешь, пожалуйста. Теперь теперь под, о, а почему, а почему, а почему, а почему, а почему, а Ладно, посигали, посигали. Ну, ничего, ну, ничего. И главное, главное один ряд, один ряд, а вы а ряд один спасли. лавры, Не лаком, Всю игру, лафин, лафин, лафин, лафин, представьте. представьте. <говор> ага. Пилопарк, Ну, когда я <говор> Давай, давай. Эй, ох, эй, ох. Угу, угу. Ещё, давайте, Ещё давайте посадим. посадим. Чувание ну хорошо, хорошо, хорошо. Так, так. Всё, всё. Живем, поживём. Что, что, что, что будет? Что будет? даже подсунули, даже не пригодились. Не пригодились. А вот так, а вот так. Зачем под, Су зачем под... Что -то? Что -то. Так, так. Ну ждем ну, волну, жди а? Это, Это финальная волна. волна. Э, а в, смысле? Э, а в смысле еще? Что -то? Что -то? В смысле еще идут. <ruptures> <сос> <unemployed> так, так. Окей, okay, окей. Okay. Okay. Okay, уже 17. Я его Сегодня будет сегодня Синю будет точно. Всего, всего именно. это я прохожу, прохожу. На серию думаю, что тоже один, тоже один, 12, 12, пойдем, пойдем. Очень комплект, будет. Весь минут контента. Контент, контент, контент, залога пройти, пройти. что затягивали ходить уровней Уж никому же не нужно согласен согласен с чем 5 уровней пять 6 пять шесть пять уровней ты говоришь ты говоришь что за видео. проблема с ведром с ведром так так давай давай проблема у нас нет растений спасибо то что у нас есть орех Интересно, Но может, жизнь, может то, солнце, может, может, может, думаете, может, может, может, может, может, на повести может, эксперимент. может, может, может, может, может, может, может, Солнце, солнце, А если, если, такое, получится повести. Ну, уже 21 суток. Корт, мой, что мой. Если вы попросите, если вы попросите то я. Пытаюсь, на накатаюсь. И даже посмотрю, и даже что посмотрю, будет. Их Так, так. Так. Так, все как выкопитесь все как солнце. солнце. О, о, что там, что там, что там, уже, уже. Все будут сажать все будут от, сажать от, солнечных солнечных. от солнечных. и под солнцем давать солнце. солнце. То есть только То есть, солнце, солнце надеется на, потен�, на так, будовки бунк чего но он, он, он, он, он, он, он может, может он может да надо, ли, -то. Да. То есть, смотрите, он может он он может он может он может он может может может может может К нам чтобы уж будете ковать. Так, так. О, о. Ну, Давай, давай. Вот, что это, что это такое. Что такое? Я думаю, это просто Я солнце дает. Вот. Вот. Полный Полный солнце солнце даёт. Солнце даёт. Вот. А, Два вот. Вот. Да? солнце Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. больше. О, о, вулкан, вулкан. Вулкан, вулкан. лужайка, вулкан. Круто, круто. Как если не в состоянии в Серьезно, растения живут, они жить, будут жить Ну ладно. Ну как, Вулкан, как. Вот как реально. Как вы думаете, Как если не жить то Так, так. Так. Ты выше, выше, так, так, еще, еще, о, следующий, следующий, ой, хлопень, там еще вещь, еще бомба. Так, ну давайте так, еще, давайте будем, еще, пойдем. пойдем. А, щас его, его О, о. Так, так. Лучше, шарих. Нет, не было. ничего не было. На момент, на момент. не ставил. То есть сейчас вот горох поставил. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Быстро, быстро. Во, во. Так. берем бездол вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, угу. вниз, угу. А вниз, типа вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, быстрее. вниз, вниз, будет вниз, такое, не такое. Копысцы, копысцы, бедра, бедра, бедра, бедра, бедра, бедра, бедра, бедра, бедра, бедра, бедра, бедра, бедра, давай, бедра, бедра, Как? Как? Ого, ого, то есть флаг, то есть флаг, так шевелится, а зло без а мороженого, морожен. круто. круто, круто, так вот, так вот. 20, так уже 29, 29 минут. Давайте, давайте, давайте, давайте, давайте еще давайте пойдем парочку, еще И, все, и, все, и все. закончим, закончим да. нет, на сегодня, на сегодня. Okay, okay. Это, и ты, Это уже ты, ты уже знаешь? Ох, ох, о ну, тоже понятно. Тоже понятно. С таких язвянку бороться. бороться. Кабачок. Кабачок. Дайте хотя бы во во Смотрите, смотрите, он отзыга, он загорает, отзыга, отзыга, отзыга, отзыга, отзыга, отзыга, солнце, отзыга, солнце, отзыга, солнце, солнце, падает. отзыга, отзыга, отзыга, типа, отзыга, отзыга, отзыга, солнце. отзыга, солнце, отзыга, солнце. Ну, отзыга, отзыга, отзыга, отзыга, отзыга, отзыга, отзыга, отзыга, отзыга, во, во, так, так. Постой, Постой, пожалуйста, пожалуйста. Я не готов. Я не готов. Ну видите, да? Отсюда просто жжет, жжет, жжет как да, Нормальный. Это вы чудом получаете солнце. Ну вы же понимаете, чудо, чудом получаете солнце. солнце вообще, вообще. Аргжать, аргжать, аржать, архжач, отжач, подсунул, солнце. Так, да, еще плюс, еще уровень. И двадцать двадцать пройдем. И закончим, и, закончим уже. уже. Ох, да, мы пять да посадили, посадили, посадили. Очень интересно. Очень интересно. Очень, Очень интересно. интересно. Когда вы вот обычный, ничего не сажаю, такие конечно, первые серии, первый а здесь что-то не знаю, не было то, и всего Не. ты не вы не, пройдёте. Вы не пройдёте. Так, так. Большая волна, Больша волна подбирается. Большая волна подбирается. Чё, первая ещё? Чё, кто-то был на верху, как нихрена стесняюсь, пас, пас, давай, давай, Опа! пожалуйста, давай, Так, так. так. Что много-то, понимаю, понимаю, да я. Э, э, э, фу, фу. Ай-ай-а, -а, вот так, вот так. Фух, фух, оборонились две тысячи пятьдесят монет, даже не знаю, даже не что, не не знаю что на что тратить, тратить. но сегодня мы сегодня закончим. закончим. Подписывайтесь, на, Подписывайтесь канал. на канал, ставьте лайки, ставьте лайки, ставьте лайки. Ну, с вами друзья, Соник, Соник, Соник все мы, все мы. пока, пока.